Здравствуйте, с вами магазин Инструмент-центр. Сегодня у нас в видеообзоре огромный по комплектации набор инструментов от компании Kingroy. Код товара 180 NDA. Набор состоит из 180 единиц инструмента. Давайте начнем с габаритов самого кейса, потому что кейс очень большой. Длина кейса 49 см, ширина 58 вес самого набора 15 кг, высота кейса 8 см. Кейс запирается на 4 замка, такие вот пластиковые защелки, идут впереди 2 штуки и по бокам по одной штучке. Пластик жесткий, то есть не проваливается. Здесь вы видите надпись Kinroy Professional Tools, Jumani STD. По комплектации набора. В комплекте три рабочих квадрата, 3 восьмых, 1 четвертая и 1 вторая. Начнем с трещоток. Трещотки в наборе силовые на 24 зуба, имеют быстрый сброс и реверс. Рукоятка прямая трещоток. Рукоятка, где вы держите трещотку, то есть из пластика накладка. Далее трещотка на 3 восьмых, также имеет 24 зуба, имеет реверс, быстрый сброс и пластиковую рукоятку. Кстати, рукоятка, хотелось бы отметить, очень удобная. Трещотка под квадрат 1,4, также на 24 зуба, имеет реверс и быстрый сброс. Далее удлинители под квадрат 1 и 2, два удлинителя 125 и 250 мм. Под квадрат 3 восьмых, два удлинителя 150 и 250 мм. Также надписи Ken У на каждой единице инструмента. И под 1,4 четвертую у нас... В комплекте идут три удлинителя. 50, 100 и 75. Вот. Набор очень большой. То есть все квадраты. Так, далее три воротка Т-образных. Под квадрат 1 и 2. Есть вороток 3 восьмых. Т-образный. И одна четвертая. Также Т-образный вороток. Гибкий удлинитель под квадрат 1,4 для труднодоступных мест. Хотелось бы отметить, что инструмент хорошо защелкивается в своих гнездах. Далее Т-образные карданы. Их тоже здесь три. 1 2 3 8 и 1 4 карданы скреплены не винтами а вот такими металлическими вставками далее переходники три переходника в комплекте с квадрата 1 2 на 1 четвертую с трех восьмых на одну вторую и с одной а, с квадрата 1 2 на 3 восьмых Такие три, три переходника. Далее по комплектации. В комплекте молоток идет. Вес молотка 389 грамм. Длина 300 миллиметров. Вороток с шарнирным карданом. Кстати, очень полезная вещь. Очень удобная. Можете переставлять, видите. Длина данного воротка 360 миллиметров. Две свечные головки на 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Клещи с зажимом идут. Клещи вот такие очень удобные. Кстати, очень часто их покупают. В данном наборе они присутствуют. Длина 230 мм. Головки длинные, здесь головок длинных 14 штук, самая маленькая на 6 мм, и самая большая головка на 22 мм, 6 граней. Вы видите здесь синяя полоска, кингрой и внизу еще выбита кенгрой. Головки шестигранные, в наборе их 33 штуки. Самая большая головка на 32 мм. И самая маленькая 4 мм. Головки вот тут присутствуют по 3 квадрата. 3 восьмых 1 4 1 2 Самая маленькая головка 1 4 6 граней. Так, большой набор. Так, давайте, наверное, еще есть головки. У нас E-класса Torx. Самая маленькая Е4. И самая большая головка Е24. Головок торс в данном наборе 14 штук. Далее. Переходники подбиты. Здесь три переходника. Одна четвертая, три восьмых и одна вторая. Биты. Также очень большой набор. Вот в данном случае мы убираем биту под квадрат 1,2. Торкс. Есть также биты под 3 восьмых и одну четвертую. Одну четвертую биты находятся отдельно. Вот в таких вот боксах. Они вытягиваются отсюда. По 3,8, вот биты 3 восьмых и биты под одну вторую. Т-образный вернее, T образный отверточный держатель вот такой, под квадрат 1,4. Он используется с этим переходником. Подбитый 1,4. Так, по комплектации верхний все рассказал. Теперь, вернее, нижний. Теперь верхняя крышка. Сейчас я набор закрою и переставлю. Так, в верхней крышке у нас, начнем с ключей, здесь присутствуют три ключа, так называемые раз разрезные. Применяются они для тормозных трубок и для гидравлики. Есть ключ 11-13 разрезной, разрезной ключ 10-8 и разрезной ключ у нас Самый большой это 12-14. Большой набор ключей комбинированных. Здесь их получается у нас 16 штук. Самый маленький ключ на 8 мм. И самый большой на 24 мм. 6 отверток шлицевые. На каждой отвертке есть у нас маркировка и длина. Вот, крестовая, если видите, маркировка длина и маркировка отвертки, то есть размер. Рукоятка также пластиковая. Отвертка в комплекте 6 штук. Магнит, для того, чтобы можно было достать упавшие детали, болтики. Вот он выдвигается. Кусачки. Кусачки длиной 165 миллиметров. Далее, плоскогубцы. Длина плоскогубцы 180 миллиметров. Также здесь надпись «Кемроль» на всех единицах инструмента. Клещи трубные. Длиной 250 миллиметров. То есть еще называется переставные. Представляете, нужную длину. Так, по комплектации все. Хотелось бы отметить популярность данного набора, большую комплектацию. Ну и, конечно, наборы Kingroy с данной комплектацией будут намного дешевле, чем аналогичные наборы профессиональные других фирм, поэтому обратите внимание. Кому нужен набор на три рабочих квадрата с большим количеством ключей, с плоскогубцами, то есть универсальный. Обратите внимание на кингруль. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания. Подписывайтесь на наш видеоканал.